Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова. Начинаем курс «21 день осознанности и самоконтроля». Выполняем упражнения, слушаем себя, свои ощущения и в конце комплекса отвечаем на вопрос. Прежде чем начать разминку, произнесите фразу «Полезная привычка за 21 день. Учимся самоконтролю». А сейчас начинаем с простой разминки. Через сторону руки вверх вдох, вниз выдох и вращение плечами. Полный круг это вдох-выдох. Последний раз также и разминаем шейный отдел. Последний раз также разводим руки в сторону, проворачиваем в плечевых суставах и собираем их перед грудью на уровне плеч. Слегка подкручиваем таз, подбираем живот. Последний раз также и снова вращение плечами. Выполняем всего 8 раз. Полный круг это вдох-выдох и постарайтесь почувствовать, как разогреваются ваши суставы. Теперь мы выводим плечи вперед, слегка округляя спину и уводим назад, собирая лопатки. Последний раз также. И следующее упражнение. Выполняем шаг в сторону. Переход в выпад. Выполним 8 раз. Не заваливаемся на опорную ногу. Прислушиваемся к себе, к своим ощущениям. Еще раз также. Другая нога. Переход в сторону. Не заваливаемся на опорную ногу. И еще раз меняем ногу переход в сторону выпад ритм движения держим прислушайтесь к тем мышцам которые у вас сейчас работает меняем ногу переход в выпад та слегка назад плечи вперед мы выполняем всего 8 раз Последний раз также. А теперь переход вправо, влево. На четвертый счет носок. Раз, два, три. На четвертый счет носок. Последний раз также. На четвертый счет колено. Теперь мы добавим движение рук, руки по кругу к колену. Колено выводим вперед. Поясницу не округляем. Поднимаем колено на ту высоту, которая вам комфортна. Еще разочек. Ритм движения держим. Раз, два, три, колено. Раз, два, три, колено. Раз, два, три, колено. Без остановки. Держим ритм. Чувствуем, как наше дыхание участилось. Последний раз также слегка уменьшаем амплитуду движения, убираем руки, убираем колено, работаем носок. Последний раз также и следующее упражнение – склад. Отводим таз назад, плечи вперед, переход в одну и в другую сторону, чередуем. У нас всего восемь раз в каждую сторону. Руки уводим вперед, пресс держим, спину держим. Не останавливаемся, ритм движения держим. Старайтесь равномерно распределять вес на обе ноги. Последний раз также встряхнули колени. Задание сегодняшнего дня. Произнесите фразу «Программа «Полезная привычка за 21 день. Учимся самоконтролю». Я все выполнила легко, я молодец!» Напишите мне, насколько легко вам говорить после занятия, как быстро восстановилось ваше дыхание. Жду Ваши ответы. А дальше мы тянем спину, руки остались на коленях, круглая прямая спина, восстанавливаем дыхание. Останемся в приседе, выведем вперед правую ногу, потянемся к носку. Тянем заднюю поверхность бедра и кроножную мышцу. Другая нога, поменяли ногу, вывели ногу вперед. Приставили ногу круглой спиной, поднимаемся вверх. И на сегодня это все. Жду ваши ответы. Участвуйте в конкурсе, тренируйте самоконтроль.